Всем респект, братва. С вами радио 120 Гигабайт. И сегодня мы с вами поиграем в игру Getting Over It. Именно та игра, которая взорвала пуканы просто всех. Я хочу ее попробовать, действительно, я, если сейчас уже ее попробовал, брата, видите, мне есть продолжить. Я так типа просто посмотреть. Эм, в чем основная проблема, в чем основная сложность игры заключается? В том, что там не хватает места, ребят, для вашей мышки. Просто у меня, блядь, уже я юзую просто весь свой огромный коврик, и его мне тоже не хватает. Немножко разобрался с управлением. Здесь никакие кнопки не задели. Действительно, просто вы, ребята, юзаете чисто мышку, просто вот крутите ей, и все. Больше вы ничего делать не можете. На физике игра основна. Давайте попробуем, короче, пройти. Я, вроде как, уже немножко наловчился, но не знаю, как, как у меня сейчас получится: клево или хуево. Давайте посмотрим. Видите, я батя? Видите, батька идет. Видите, батька легко, очень делать хайлайты. Но ты просто понятия не имеешь, как ты их делаешь. Типа, ты такой клевый, ты такой, типа, молодец, а как ты это сделал, хуй его знает. Здесь еще очень важна аккуратность. Вы можете аккуратно поставить своего парня в котле, вот так вот. И, например, запустить его туда, куда вам надо. Просто с помощью мышки. Братва, мата будет много, потому что игрушка вызывает реальный бадхёрт, так что вы же... Э, поним... Да, блядь, я же почти, ну почти же забрался. Вот, по ней обязательно будет стрим у меня, ребят. Обязательно будет стрим. Оп! Да, блин, ну почти. Я, кстати, добирался уже довольно-таки далеко, но, естественно, я себя скинул случайно совершенно. Еб твою мать, давай. Оп, хайлайт. Спокойно. Вот здесь, на самом деле, не очень мы удачен встали. Но мы попробуем. И я падаю самый низ обратно, где был. Вот здесь вот это очень распространенная ситуация, и все с этого бомбятся. Но мне, если честно, мне, мне, на самом деле, похуй. Я, конечно, понимаю, что я не супер крутой игрок, но... Тихо. Давай, спокойствие. Смотрите, какой Батя. Смотрите, какой батя. И мы сейчас запускаем. Опа! Тихо. А вот это уже не очень хорошо, спокойно. Вот лучше отсюда себя запускать наверх. Сейчас мы справимся с тобой, долбанное дерево. Да не соскальзывай ты, ёб твою мать. Давай, давай, давай, давай. Тихо. Во, во, во. Так, вытягиваем себя. Запускаем к цели! Вот это я батя. Оп. Опаньки. Вот здесь я уже был, ребятки. А вот а, с этой трубой, конечно, это уже трабл. Ну давай! Давай! Давай, сука! Очень, очень аккуратно надо здесь действовать. Давайте погнали. Ой, ты, оп. Тихо, тихо. Ну почти, ну. Да, блядь. Будем считать, что это такой первый взгляд на игру, хотя в нее просто уже миллиард человек поиграло до ее выхода. Ее уже даже прошли, по-моему, там спидран минут на 6 был. Ну, как вы знаете, я ее пройду где-то часов за 80. Я думаю. Эта игра научит вас управлять своей мышкой очень хорошо. Хайлайтим, хайлайтем! Да, хайлайтим. Спокойно, спокойно. Сейчас заберемся. Сейчас заберем себя. С вами туда, там, где я еще не был. Вот до сюда я доходил максимум. До сюда максимум. Да блядь, Давай забирайся, мой лысый дружище. Так, вот здесь надо аккуратно. Здесь надо как-то и в сторону мыть и на себя одновременно. Если я мешаю, то можно меня заглушить настройках. Я знаю, братан, я знаю. Но пока не буду, я пока не так сильно бомлюсь. И вообще, эта игра бомбежка может вызвать только у маленьких плачущих сучек, а не у такого батьки, как я. Да блядь! Сука, нет! Да хорош! Ну, вы видите, я уже играю все равно как батька для 30 минут, или сколько я там в нее играю. Ну, мне уже можно просто принимать участие в чемпионатах по этой игре. Контролим, контролим, давай на себя мышку и, одновременно запускаем себя туда, блять, не то. О, бля, у меня получилось, я не знаю, как это сделал. Давай, давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Спокойно, братан, давай, давай, давай. Так, а вот здесь у нас проблема. Я не знаю, как туда забираться. Я понять не имею, как туда забираться. Сходнокровие поможет мне в этой ситуации. Давай. Давай, дружище, я в тебя верю. Давай, давай, давай ну блядь, ну, блядь, ну почти, ну почти, я уже был там. Попробуем себя запустить, давай. Давай, давай. Ну нет, нет, ну куда? ну Боль, боль, боль. Да никакой боли. Все нормально, я не так далеко упал. Сейчас мы с вами спокойно вернемся там, где были. Это не будет большой проблемой. Вы просто физически, братва, вы физически ощущаете кувалу, какая она тяжелая и просто ей так тяжело управлять. Нет, никуда, сука, еб твою мать. На самое начало. Ладно, это стандарт. Мир, что превыше всех земных блажен, спокойно. иди к ты нахуй, Уильям Шекспир. Мне интересно, озвучивает тоже создатель игры, это он такой тролль. Ну, смотрите, изи, изи, ребята, изи, вы что думаете, я не понял, как играть в это дерьмо? О, ребята, это реально физически сложно. Если вы думаете, что вы так просто сможете в эту игру играть, без всякой физической подготовки, я вас разочарую, ребята, потому что здесь нужна очень натренированная рука. И поэтому, мне кажется, что парням в этой игре будет немножко легче, чем девушкам. Хотя, 30% девушек будет так же легко в эту игру играть как и 90% парней, так мне кажется. Так, ну давай, лысый, давай, лысый, давай, давай, давай, тихо, тихо, тихо, нет, нет, нет, ну, блять, сука, лысый, ты, блядь, наркоман, что ли, что у тебя с руками, алкоголик, алкоголик, они у тебя трясущиеся, спокойно. Короче, ребят, дело в том, что эта игра, она бросает вам реально вызов, челлендж такой, и из-за этого, именно из-за этого, вы в нее залипаете, вы думаете, сейчас я, блядь, у меня же почти получается, я же вроде не так плохо играю. Я же вроде молодец. А ведь игра вас наебывает и вы падаете вниз, и постоянно... У вас неудачи. Пурми Блюз, одна хит играя сейчас, за что YouTube меня наверняка накажет. Авторские права, демонизация и так далее. Не спешите в этой игре, ребят, это ничего хорошего вам не принесет. Не нервничайте, не спешите. Сейчас я вам расскажу, как играть. Играть надо как батя, который может просто запустить себя в небо и улететь туда, куда ему нужно. Попасть туда, куда нужно. Тихо. Тихо нет. Нет, нет, нет, мы чуть не допустили ошибку, мы ее не допустили, вы научитесь останавливаться вовремя, да блядь, ну... Быть батькой, и с таким очень холоднокровным э, профи-игроком в эту игру, который падает вниз, ему абсолютно насрать, потому что это уже не первый раз с ним случилось, правильно? Правильно. Так, я хотел перед сном просто, ребят, немножко записать видоса. я и все оставлю, вы будете думать, что я охуенно играю, вы будете думать, блядь, Артем скорее постримим, мы не знаем, как ее пройти, давай быстрее, Тёма. Давай быстрее. Мы понимаем, что так недалеко а, продвинулся в этой игре, но дело в том, что ты просто устал после работы, конечно, пришел записывать на нас видос. Но мы все прекрасно понимаем, скажете вы. Вы скажете, ты молодец, Тюма, ты все сделал круто. Ты просто бати игры. Будьте удивлены моему скиллу в этой игре, когда я наиграл всего 26 минут в нее. Тихо. Нет, нет, нет. Вы думаете, я не понял, как себя запускать? Конечно же, понял. Здесь самое важное слово будет, ребят, на всем этом видео. Это будет слово «тихо». Потому что надо быть тихим, как ас ассасин. Аса блять, ассасин. Ёб твою мать, ассасин-убийца. Так, откуда мне себя запускать-то туда? Вот как мне туда? Вот как мне туда попасть? Я, если честно, в душе не ебу. Это уже, это вот реально первая, наверное, большая сложность в этой игре. Ну ладно, вторая. Первая — это дом. Но мы же ее преодолеем. Тихо, тихо, все хорошо, все нормально, все замечательно, сейчас мы с вами заберемся, игра! Ты меня не сломишь, игра, ты думаешь со мной все так просто? Хуй! Так, тут изич, тут изич, вообще все очень просто, а вот куда дальше-то? Блин, по этой игре все будут снимать видосы, стримы, но я-то чем хуже, я что же могу, я что же тоже хочу. Так, давайте по посмотрим, что тут. Тут ни хрена нет, ни хрена. Нам надо напротив, нам напротив нужно прыгнуть. Спокойно. Так, кувалочка, кувалда. Ты должна служить мне, ты должна служить мне хорошей службой. Да, да, да, да! Я же говорю, я батя. Так, на балку. <след> сука, давай Давай, потянемся. Давай, братухa, ну, ты... а, сука. Сукин, сын, а, сукин сын. Здесь очень важен контроль, детка. Очень важен контроль. А, тихо, тихо, тихо. Давай, лысик! Давай, лысик! Ну ты сможешь, я в тебя верю! Нет, нет, нет! Стой, стой, стой, стой, стой! Стой! Опять! Сука, блять! Нет, ты, сука! Подожди! А! Видите, игра несложная, игра очень легкая, на самом деле, просто надо, чтобы руки росли из правильного места. А откуда у тебя руки растут, Артем? Видимо, не оттуда, откуда нужно. Блин, самая жопшая, вообще я вообще не помню, как я попал а, вот на тот выступ слева. И там, по-моему, как-то случайно у меня получилось. Тихо, тихо, тихо, чувак, чувак, не надо. Чувак, нет, не, нет, нет, нет, вниз не падай. Блин, нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, дружище. Давай подтягиваемся, спокойно, мой лысый друг. Спокойно, мой лысый друг из Бразерс. Ты прекрасно знаешь, как управлять палками. Ты прекрасно все понимаешь. Так, а если мы немножко сменим нашу стратегию и просто такие, вот такие сейчас себя запустим наверх, как батька, блин, нет, это хуйня, ничего нам это не дало, абсолютно ничего. Хаммерджамп! Хаммерджамп! Блять! Ну долбанная скала, ты меня не одолеешь. О! О! Опаньки! А вот это был по-батьковски. Тихонько, тихонько, это было по-батьковски. Кто молодец? Спокойно, мы сейчас себе поставим. Сейчас мы попробуем забраться. Нам надо сегодня дойти хотя бы до фонарей, ребят. До фонарей, на которых все умирают, запарываются и сдаются. Сейчас мы себя запускаем туда, куда нам нужно. Именно в то место, куда нам нужно. Мы запускаем себя вон туда, на эту долбанную красную балку. Ты же знаешь, как справляться с красными балками, дружище? Ты знаешь, я большой опыт, блядь, не... но ну это, не, не, это бесполезняк, ну нахуй. Она, блядь, скользкая такая, лысый из Бразерс, никогда ничего такого скользкого в своей жизни не видел. Опа, опа, опа, спокойствие. Вот она, победа. А, ребята, и мы с вами уже дошли до фонарей. Ну, как нехуй делать? Это Изя, а может мы их пройдем с вами, эти фонари? Да, вот здесь, конечно, ювелирная работа нужна, если честно, понятия не имею, как. Тут нам это, блядь, сделать и не слететь вниз. Фигняки, Чувак, слушай, заткнись, реально. Ты никак фигня. мне не помогаешь. Блин, ну вот эта фигня какой-то рандом, если честно, полный, там, повезет, не повезет, рулетка какая-то. Так, а если нам вот на этот камень, на этот камешек, кстати? Опа, опаньки, получилось, отлично. И теперь давай, это пахнет удачей. Давай, дружище! А, да хуй там! Брата, нам нужно пройти сегодня эти фонари и показать, какие мы крутые скловы. Ребята, давай, давай! А, а, а, а. Так, тихо, тихо, спокойся. Спокойно, сейчас. Сейчас мы что-нибудь придумаем, блять, что тут придумаешь? Ты что тут придумаешь? Блять, нет, ну, блядь! Так, спокойно. Здесь главная контроль. В этой игре главная контроль. Самоконтроль и контроль над мышкой. Как только вы научитесь контролировать свою мышку, вы не только научитесь контролировать свою мышку, но и свою жизнь. Так, ладно, если ты хочешь, давай отсюда прыгнем. Ты хочешь? Ты хочешь этого лысый пидор? Ладно, давай. Ну давай! Давай, блять, ну хуй! Самая легкая игра. Если вам 5 лет, вы уже ее прошли. Вы ее уже прошли. Давай! Ну давай! А, а, а, что это за хуйня? Ну что это за хуйня? Ну, что мне сейчас делать? Так, спокойно, самоконтроль, самоконтроль. Мы сейчас просто немножко опустимся вниз и запустим себя с этого фонарика наверх. Прямо там другой фонарик, который нам мешает, но мы будем надеть, что нам Блять, у меня закончился коврик для мышки, сука. Сука, ну тут. Ну вот что мне сейчас делать, что мне делать? А, Сука, блять! Да еб твою мать. Да еб твою мать. Так, давайте еще разочек. Т нет, нет, нет, нет, нет, туда мы не пойдем. Мы туда не идем. Мы туда не идем, дорогой мой друг. Мы с тобой контролируем все. Да заткнись, ты к хуям! Это же изи. Сейчас я все сделаю. Да, Ну нет, в смысле, сложно, не изи. Ладно, это сложно, будем честны. Но блин, я же, я же так близко, я же так. Близко к победе! Давай, давай! Ах, криворукий уёбок! Я понял, что с этими фонарями у всех проблемы. Так. Так, это что за ситуация? Я как-то могу из нее выйти победителем? Ах, хуй там, слишком скользко! Слишком скользко! Ск, блять, ты что думаешь, я не смогу? что Тихо, тихо, тихо, тихо, нет, нет, нет, нет, нет, нет да, да. Да посадись а на этот обоссанный камень! Блять, он обоссанный и скользкий. Только с него у нас, ребятки, получилось с вами запустить себя правильно. Правильно, правильно. Вот мы уже здесь. Так, сосредоточимся и давай, ну давай, вот отлично, и теперь повыше, давай повыше, ты справишься! Молодец, молодец, блядь, блядь, я не смогу, нет, я не смогу, я не смогу, нам ничего на Блядь, я не смог, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, другой следует, которая тебя сталкивает, нет, почти в самый низ. Так, давай, давай, давай, мы же справимся. Тихо, тихо, тихо, тихо. Нет, нам туда не нужно. Нам туда не нужно, дружище, нет! Нет! Блять! Короче, отличная игра. С вами был Marauder 120 Гигабайт. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Если вам не понравилось видео, то и хуй с ним. Увидимся на стриме. Всем респект, йоу, блять!